Всем привет дорогие друзья, у нас рандом на 1000 человек, но если выиграете, то получите NFT, которая стоит на OpenSea 0.3 эфира. Сумма не маленькая, я думаю стоит принять участие, занимает пару минут. Переходим по ссылке, пост Телеграм, на Telegram ссылка в описании. Коннектим валет, метамаск, дальше коннектим Twitter. после этого подписываемся на два аккаунта, делаем ретвит, ставим лайк и жмем эту кнопку. Готово. Если будете приглашать друзей, включайте VPN для твиттера, жмете эту кнопку, откроется пост в твиттере, уже готовый с вашей реферальной ссылкой. Копируйте и делитесь с друзьями. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Пока.